Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости "Новая квартира", город Саратов. Работаем с 2004 года. Сегодня я хочу вам рассказать о такой ситуации, когда кажется, что все против вас, руки опускаются. Но если грамотно к этому подойти, у вас окажется счастливый финал. Причем я знаю таких историй несколько. Главные герои этих историй никогда не опускали руки и продолжали действовать. Смотрите, иногда бывает такая ситуация, что вы взяли ипотечный кредит заселились в квартиру, все у вас замечательно но в какой-то момент складывается ситуация так, что вы не в состоянии платить ну, не получается что-то. Например, у меня была такая ситуация, что когда несколько лет назад я встретил одного хорошего знакомого, мы закупали продукты в магазин, налетел на него, он очень грустный, я спрашиваю, что случилось? Он говорит, ситуация такая, что вот кредит проблема, я еще, как конечно, несколько месяцев проплачу их, но дальше не потяну, что делать, не знаю. Вот. Ну, договорились встретиться на следующий день. У меня в офисе встретились. вот и Я оценил всю ситуацию и предложил ему такой выход. Мы продали его квартиру и... На разницу денег, которые у него были, купили в другом районе. У него был достаточно, скажем, в центральном районе квартиры, а мы взяли в новом микрорайоне, который был на расстоянии от центра, но где цены были значительно ниже. И самое интересное, что у него квартира в центре была где-то порядка 50 метров, там мы взяли 55-56 метров. У него была одношечка, но мы на окраине, ну как хоть окраина, в принципе, на газельке 15 минут езды было до центра, взяли квартиру э на несколько метров больше двушечку причем мы взяли без всякой ипотеки без всяких кредитов то есть пока он платил кредит какой-то период он выплатил часть ипотечного кредита вот и так получилось что у него квартира была взята очень грамотно он взял ее в новом доме то цена в его доме немножко возросла вот соответственно он оказался в большом очень выигрыше и теперь живет в этой квартире и не платит никакого ипотечного кредита. И он очень счастлив, говорит, не было бы несчастья, мол, до да счастья, точнее, не было бы счастья, да несчастья помогло, потому что очень доволен, он, говорит, так бы до сих пор платил за эту квартиру, вот, и, так сказать, давал бы деньги из своего кармана, а так он уже живет в новой квартире, без всякой ипотеки, вот, и все самое интересное, он уже несколько раз съездил на море, почему благодарен той ситуации, которая с ним случилась. Надеюсь, это видео вам было полезно, вы поняли, что если у вас даже возникла такая тяжелая ситуация, что не надо опускать руки, а лучше обратитесь с профессионалами, обсудите с ними ситуацию, как решить этот вопрос, как сделать так, чтобы продать свою квартиру и если все сложится, даже можете купить квартиру спокойно, без ипотеки. Вот. В любом случае, вы не испортите свою кредитную историю Не останетесь никому должны И у вас будет все замечательно Если у вас не хватает так сказать, своих знаний и опыта Вы можете обратиться за этим к мою фирму Контакты будут указаны под видео внизу вот. Надеюсь, это видео вам было очень полезно Подписывайтесь на мой канал Нажимайте на колокольчик под видео Также буду очень благодарен Если вы поставите лайк И напишите комментарий какой-то Благодарю за внимание Всего хорошего, до свидания